Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня готовлю кабачки по-корейски. Для меня это открытие. Присоединяйтесь. Молодой кабачок или цукини разрезать вдоль пополам и накрошить на тонкие пластины. Хорошо посолить и тщательно перемешать их между собой. Убрать настаиваться. А пока приготовим зажарку. Лук нарезать на кубики. Красный болгарский перец соломкой помидоры на несколько частей в растительном масле пассируем лук до прозрачности после чего закинем помидоры слегка все перемешаем и следом болгарский перец на этой стадии немного присолить тушить зажарку до полной готовности не надо перец должен похрустывать убираем зажарку с огня и вернемся к кабачкам. Их нужно прополоскать в холодной воде и хорошенько отжать. В готовые кабачки залить зажарку еще горячую. Пришло время специй и приправ. Какой корейский салат без паприки, молотого кориандра, красного и черного молотого перца. Еще в салат идет поджаренный кунжут. Чеснок по вкусу, а из зелени кинза. Заправляю салат кунжутным маслом. Традиционно соевый соус, уксус и немного сахара. Теперь перемешать аккуратно и с любовью. И убрать настаиваться на 2 часа минимум. Лучше на всю ночь. Вот такой салат в готовом виде. Запах умопомрачительный. Еще раз все перемешаем и можно снимать пробу. Тот случай, когда свежие огурцы теряют все свои свойства и существенно уступают по вкусу вездесущим кабачкам. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!